Глава 3. Отправляйся на запад и на юг. Теперь от зари до зари я читал Слово Божье. Когда же наступало время работы в поле, я прятал Библию поглубже в карман, чтобы при первой возможности почитать. На ночь я брал Библию в постель, и засыпал, прижимая ее к груди. Вначале изучать Библию было непросто, ведь я имел всего три класса образования. Кроме того, Библия была напечатана традиционным шрифтом, а я знал только упрощенные иероглифы. Пришлось найти нужный словарь и, читая Библию, кропотливо сверять Иероглифы. Наконец, я прочел всю Библию и стал заучивать наизусть из евангельских текстов по одной главе в день. Текст Евангелия от Матфея я запомнил за 28 дней. Вскоре я выучил следующие три Евангелия и перешел к книге Деяний. Однажды,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 Первая глава, восьмой стих. Я не знал, кто такой Святой Дух, и чтобы расспросить о нем, побежал к матушке. Не умея объяснить этого, она просто сказала, «Все, что я помню, ты уже знаешь от меня. Может быть, тебе следует помолиться и спросить о Святом Духе у Бога, так же, как ты молился и просил о Библии?» Моя мать не знала грамоты и не имела глубоких библейских познаний. Она могла пересказать всего лишь несколько стихов, которые слышала из уст других верующих. «Это был момент познания истины в моей жизни». Мне захотелось иметь общение с Богом и получить силу Духа Святого. И тогда я понял, как важно иметь запечатленное Слово Божье. Я обратился к Богу с такими словами. «Господи, мне нужна сила Святого Духа. Я хочу быть Твоим свидетелем». После этого... Бог послал мне в сердце радость. Глубокое откровение любви Божьей и общение с Ним поглотили все мое существо. Прежде я никогда не любил петь, но теперь множество новых божественных гимнов полилось из моих уст. Я произносил слова, которых никогда не знал. Впоследствии я записал эти гимны, которые и теперь еще поют в китайских домашних церквях. С упованием на Господа я стал ожидать Его указаний. И тогда случилось нечто удивительное. В один прекрасный вечер, около десяти часов, когда родители еще не спали, я помолился и стал заучивать наизусть 12 главу из книги «Деяний». Я уже лежал в постели, как вдруг почувствовал, что кто-то похлопывает меня по плечу, и услышал голос. Юн, я собираюсь отправить тебя на запад и на юг, чтобы ты был мне свидетелем. Полагая, что это сказала матушка, я выпрыгнул из постели и отправился к родителям. «Мама, это ты звала меня? Меня кто-то похлопал по плечу, но матушка сказала, «Мы не звали тебя, отправляйся спать». Тут я снова помолился и улегся спать. Через тридцать минут после этого я услышал ясные слова. «Юн, отправляйся на запад и на юг и проповедуй там». Тебе предстоит свидетельствовать обо мне и говорить от моего имени. Я сразу же встал и рассказал матери обо всем, что случилось. Но она стала успокаивать меня и снова отправила в постель. Ей показалось, что я опять сошел с ума. Тогда я встал на колени и помолился. «Иисус!» «Если это ты говоришь со мной, я слушаю тебя. Если это ты призываешь меня благовествовать, я повинуюсь твоему призванию». На следующее утро Бог вразумил меня удивительным образом. Во сне я увидел того доброго старца, который передал мне хлеб через братьев. Подойдя, он взглянул мне в глаза и сказал, «Отправляйся на запад и на юг. Ты должен там благовествовать и свидетельствовать о Господе». Кроме того, я увидел большое собрание людей. Было видно, что старец обладал громадной властью над собравшимися. Он сказал мне, ты должен свидетельствовать обо мне, этим людям. Но, зная свое несовершенство, я стушевался. Вдруг ко мне подошла какая-то женщина, одержимая бесом. Старец сказал, «Возложи на нее руки и во имя Иисуса изгони беса». Я так и поступил. Женщина сначала забилась в судорогах, но затем успокоилась, совершенно избавившись от бесовских сил, которые управляли ею. Это исцеление ошеломило всех. Никто в собрании до сих пор не видел ничего подобного. Внезапно из толпы народа вышел один юноша и спросил, «Это ты, брат юн? Наши братья и сестры молились о тебе с постом три дня. Мы надеемся, что ты придешь к нам и возвестишь нам благую весть. В нашем селе ты очень нужен. Юноша назвал мне свое имя, возраст и название своего села. Тронутый этим, я сказал ему, «Приду к вам завтра же». И я проснулся. Было четыре часа утра. Дождавшись, когда все проснутся, я немедленно объявил родителям, что собираюсь возвещать Евангелие, как повелел мне Иисус Христос. Мать спросила меня, куда я намерен отправиться. Я ответил ей, что Бог трижды говорил со мной, и повелел отправляться благовествовать на запад и на юг. И вот я повинуюсь небесному призванию. В последним сновидением от Бога, я нисколько не сомневался в том, что все произойдет именно так, как мне было открыто. Я сказал матери, «Сегодня, после того, как я уйду», Придет один юноша с юга. На нем будет белая рубашка и серые брюки с заплатами выше колен. Христиане в его селе молились и держали трехдневный пост. Им нужно, чтобы я пришел и свидетельствовал им о Господе. Сегодня утром я встретился с этим юношей во сне. Я обещал ему, что пойду с ним. Мать ничего из моих слов не поняла, и мне пришлось объяснять ей снова. «Сегодня к нам придет один юноша по имени Юдзин Чай. Пожалуйста, будь дома и прими его. Не отпускай его, пока я не вернусь домой». Было еще утро, когда я вышел из села, и направился на запад. Переходя мост, я встретил старого христианина по имени Ян. Он спросил меня, куда я иду. Я ответил, что сегодня утром Бог трижды обращался ко мне. Он желает, чтобы я благовествовал на западе и на юге. Услышав это, брат Ян, был растроган до слез. «А я как раз шел к тебе. Мне поручили привести тебя в село Гао, чтобы ты благовествовал там. Тамошние братья и сестры услышали, как ты молился и получил от Бога небесную книгу. Нам бы хотелось, чтобы ты пришел и поделился с нами Словом Божьим. Мы молились и постились о тебе три дня». И вот я пришел за тобой, чтобы привести тебя к нам. Когда мы пришли в село Гао, все работали в поле. Стояла уборочная страда. Но когда односельчане услышали голос Яна, «Вот человек, о котором вы молились!», то побросали свои дела и побежали к нам. Мы пришли в дом. Я уселся на пол, а все остальные — вокруг. Я очень волновался, потому что никогда прежде не беседовал с группой людей. Человек тридцать или сорок съедали меня глазами. Так им хотелось услышать Слово Божье. Они жаждали истины. В селе Гао... Имелось несколько христиан, но большинство еще не уверовало в Господа. Не желая ничего видеть, я сидел, держа Библию над головой. «Вот она, Библия!» — объявил я всем. «Ангел Божий послал мне ее в ответ на мои молитвы. Хотите получить Библию? Просите, как я». Все смотрели на меня с раскрытым ртом. Они были поражены, услышав, каким образом я получил Библию. Им хотелось, чтобы я больше рассказал им о Боге. Тогда я не знал, что значит быть проповедником. Все, на что я был способен, это передать содержание Слова Божьего, то есть то, что я запомнил, поэтому я наизусть Прочитал им от начала до конца все Евангелие от Матфея. Не знаю, что поняли эти люди из моего выступления. Чтобы мне не сбиться, я быстро, не останавливаясь, прочел все, что помнил. Когда я закончил, то почувствовал силу Духа Святого и спел несколько псалмов из Писания, которые прежде никогда не разучивал. Открыв глаза, я увидел, что Слово Божье пленило всех. Святой Дух обличил их во грехе. Все упали на колени и со слезами на глазах стали каяться. В тот вечер, а мне было тогда шестнадцать лет, я познал силу и мощь Слова Божьего. Когда ты делишься им откровенно, искренне, оно касается сердец. На этом первом в моей жизни собрании многие милостью Божьей отдали свои сердца Иисусу. Я хотел идти но они умоляли меня остаться и продолжить чтение Библии. Я отказывался, объясняя тем, что Бог повелел мне отправиться со свидетельством на юг, но они все равно не хотели меня отпускать и так и не дали мне уйти. Пришлось остаться и прочесть им первые двенадцать глав из книги «Деяний». Затем я дал обещание что запомню из Библии еще и вернусь рассказать все, что узнаю сам. Когда я собирался выйти из их села, ко мне подошла одна молодая женщина и спросила, «Ты сказал, что идешь на юг? А куда именно?» На юге есть один человек по имени Юдзенчай, «Я обещал ему, что сегодня утром пойду с ним в его село», — ответил я. Женщина удивилась и спросила, «Знаю ли я этого человека?» «Да, я его знаю», — ответил я. «Но где же ты познакомился с ним?» — продолжала она спрашивать меня. Я объяснил ей. Я виделся с ним в видении, которое Бог мне послал сегодня утром. Тогда, не стесняясь слез, она расплакалась и сказала, «Человек по имени Юдзенчай, мой брат». Эта сестра уверовала во Христа первая из всех своих родных. Потом она привела к Богу мать и брата. «Хотя они теперь жили в разных селениях, все трое с постом молились обо мне. Господь соединил все так, как может только Он. Как удивительно потрудился здесь Святой Дух». Жители села Гао трогательно, со слезами распрощались со мной. «Когда я оставил это село, не направился домой, произошло нечто удивительное. Расстояние между селом Гао и моим селом около шести километров. Большая часть пути здесь проходит узкими тропами и на дорогу обычно уходит около двух часов. Поскольку брат Юдзин Чай, по всей видимости, уже дожидался меня в нашем доме, я пустился бегом, чтобы не заставлять его долго ждать. Вот я бегу и увлеченно повторяю библейские стихи, не глядя по сторонам, как вдруг, мгновенно, ничего не почувствовав и не заметив, я оказался в родном селе. Я вернулся домой не через два часа, а через несколько минут. Мой опыт не поддается объяснению, но мне не забыть его никогда. Я думаю, что Бог здесь совершил чудо, подобное восхищению Филиппа, как сказано в книге Деяний, в 8 главе, в 39-40 стихе. «Дух святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его». И продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Когда я вошел в дом, матушка моя вся светилась от радости. Теперь она называла меня Самуилом. Она воскликнула, «Самуил! Самуил!» Приходил юноша, о котором ты сказал мне утром, Юдзин Чай. Он был одет точно так, как ты говорил. Я спросил ее, где он теперь, но она ответила, что он уже ушел. Тогда я воскликнул в сердцах. Ах, матушка, я же просил тебя задержать его до моего прихода. Я ведь должен был пойти с ним возвестить благую весть в его селе. На это матушка возразила мне. Не волнуйся, потерпи и дай мне рассказать обо всем тебе до конца. Когда этот милый юноша пришел к нам сегодня, я знала, что это именно тот человек, о котором ты говорил мне утром. «Его действительно звали Юдзен-Чай. Когда я спросила его, действительно ли его зовут брат Ю, он очень удивился и потребовал сказать, откуда я знаю его имя. Тогда я еще спросила его, ведь тебя зовут Юдзен-Чай. Он почему-то страшно испугался и настойчиво спрашивал, откуда я знаю его полное имя». Я задала ему следующий вопрос. «Ты пришел просить моего сына пойти с тобой на юг, чтобы поделиться благой вестью». Брат Ю удивился еще больше и спросил меня. «Но откуда вы все это знаете?» Я объяснила ему. Братья и сестры постились и молились три дня чтобы мой сын пришел к вам с проповедью Евангелия. Мой сын обещал, что пойдет с тобой, но сегодня утром он пошел на запад, и дома будет только под вечер. Не угодно ли тебе подождать его и выпить воды? Но брат Ю, услышав мои слова, так обрадовался, что тотчас бросился бежать домой. При этом он так торопился, что забыл у нас свою соломенную шляпу. Тем не менее, он успел сказать, что вернется за тобой на закате. Итак, перед закатом Юдзен-Чай был у нас во дворе. Весь в поту от долгого бега он выглядел таким, каким я запомнил его в сновидении. Я взял его за руку и сказал я знаю, что ты, брат Ю, с друзьями, молился три дня, чтобы я пришел к вам. Я видел тебя утром во сне. Иисус любит тебя. Теперь пойдем. Мы обнялись и вместе помолились. Теперь моя матушка в моем здравомыслии уже не сомневалась. Она возложила на нас руки и благословила, после чего мы с братом Ю, несмотря на темноту, отправились к нему в село на юг. В том селе я прочел людям все библейские стихи, которые знал наизусть. Так в тот день в наших местах воссиял евангельский свет. Он стал светить не только на западе, но и на юге. Позднее за веру нас стали гнать и преследовать, но в первые дни все было так сладостно и восхитительно. Бог изливал своего духа на многие отчаявшиеся сердца. Подобно людям, измученным жаждой в пустыне, они с радостью принимали воду Слова Божьего. Несмотря на то, что я был тогда подростком, в первый год моей христианской жизни Господь даровал мне приобрести для Иисуса более двух тысяч человек. В то время мое восприятие запада и юга ограничивалось лишь окрестностями нашего села. Постепенно, год за годом, эта территория, по милости Божьей, расширилась так, что в конце концов покрыло весь Китай и ближние зарубежья. Когда я благовествовал в селе Гао, Господь даровал мне способность петь перед народом песни из священного писания. Люди записывали слова и таким образом запоминали эти песни. Одна из песен, была взята из Евангелия от Матфея, где Иисус говорит «Не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую». Другая песня учила радоваться, когда нас гонят за истину. Еще одна песня предостерегала о том, что мы не должны уподобляться Иуде и отрекаться от Создателя. То, что многие одновременно обратились к Иисусу, привлекло внимание властей. Всех христиан в селе Гао схватили и привели в полицейский участок. Полицейские требовали открыть. «Кто рассказывал вам об Иисусе?» «И как получилось, что вы обратились в эту ересь?» Христиане же ликовали от радости. Они все твердили одно и то же. «Мы не уподобимся Иуде, мы не отступим от нашего Господа Иисуса». Тогда полицейские начали избивать верующих, но те радовались еще больше. Они говорили «Пожалуйста, господин, ударьте нас по другой щеке!» Христиане радовались и веселились. Полицейские, утомленные побоями, наконец сказали, «Все христиане сумасшедшие!» и, предупредив их в последний раз, отпустили домой.